Так вот, дорогие друзья, реализация программы Туринита делится на три части. Первая часть ⁇ это предоткрытие проекта, предыстое, либо предцель называется еще, да, делится на 8 этапов, которые пройдут в течение первых 6-12 месяцев. Старт с 30.03.15.04.2019 года. То есть в эти даты произойдет старт. Мы откроем кабинет, естественно, за 3-4 дня до старта. Для того, чтобы вы могли туда зайти, оплатить деньги, и туда смогут зайти только те люди, оплатят 400 юнитов за любой АИП. это должно быть, это может быть, знаете, как 10 по 40, это может быть 4 по 100. На объем с 1 марта по 31 марта должен быть, ну, до входа в кабинет, да, должен быть 400. Тогда для вас открывается вход в кабинет криптоюнита. И осуществляться он будет, именно первая часть, по 31.03.2020 года. То есть за 6-12 месяцев мы хотим намерение пройти все эти 8 этапов. Что это такое, я сейчас покажу. Вторая часть, свободное обращение криптоюнита с другими фиатными криптовалютами. Это 8-17 месяцев. То есть мы ставим себе план с 1.12.2019 по 1.10.2020. То есть если в первой части будет отписано, с миллиардов токенов криптоюнита до СТО то уже во вторую часть будет продано через биржи, через СТО, через опять же, нашу систему 20 миллиардов токенов криптоюнита третья часть глобальный мерчендайзинг криптоюнита в основе которой будут активы всех секторов сегментов инвестиционного рынка на сумму более 100 триллионов то есть это 80 миллиардов токенов криптоюнита будет продано на сумму 20 миллиардов токенов. И формирование гломера крутой, гломер, глобального мерчендайзинга криптоита. Что такое мерчендайзинг? Наверное, можете почитать Для меня мерчендайзинг ⁇ это активная, скажем, популяция. Активная популяризация, Есть пассивная, есть активная популяризация того или иного направления, того или иного продукта. В данном случае мы берем глобальный мерчендайзинг криптоинита в период с 1.10.2019 по или 2028 года. Начальная стоимость криптоинита 1 юнит стоимость. Рыночная стоимость криптоинита составит более 1250 долларов на момент, когда будут созданы активы более 100 триллионов долларов. Дивидендный доход к завершению этой части, то есть 2024-2028 года, мы планируем на уровне 1-50 долларов на один токен криптоюнита давайте теперь э, переходим к деталям значит первое э, а вот момент сразу если прежде всего вопрос который может быть а если я не хочу платить 300 юнитов сейчас что мне тогда делать я что останусь без у меня не будет возможности будет первое вы так как являетесь если вы являетесь инвестором или партнером skyway э, значит вы уже именно через свиг, э, свига и э, либо инвестор, либо партнеры делали какую-то маломальскую охоту или проинвестировали, вы уже получите какую-то долю в криптоюнити этот раз второй момент, когда будет свободное обращение через криптобиржу, вы сможете приобрести, но с, менее, с меньшими выгодами, какие-то выгоды я сейчас покажу Итак, так, какими способами все мы будем приобретать в жизнь первое, через крауд краудинвестинг первые 8 этапов э, ну 8-6, наверное, 6-8 этапов вот так это два важных рынка, которые получают э, в руки люди. Первое ⁇ это рынок краудинвестинга, то есть это инвестиционный рынок, дорогие друзья. А э, чтобы вы понимали, все, кто находится на инвестиционном рынке, они имеют возможность быстрее становиться финансово богатыми людьми, финансовыми, ну, то есть миллионерами, чем люди, которые работают на каких-то других рынках. Если говорить вот в рынке многоуровневого бизнеса, многоуровневого маркетинга, да, и мы используем, почему многоуровневый маркетинг, потому что это самый быстрый способ донесения информации до потребителя. Самый быстрый способ. Но если многоуровневый маркетинг традиционный, с продуктовым бизнесом, в основном за 70 лет, создал объемы максимум, там 1 триллион долларов, это максимум, и все э, дистрибьюторы CTV, которые находились в этой системе, заработали примерно, ну, максимум, может быть, 500 миллиардов долларов, максимум, да, то есть 1 триллион сделали за 70 лет, а заработали 500 миллиардов. То, благодаря краудинвестингу, благодаря направлению, с которым мы работаем, именно благодаря огромное, а, и вот сам, пример, что огромное количество людей в системе на уровне бизнеса, сетевого бизнеса стали миллионерами, и зарабатывают чеки, миллионы долларов, 100 тысяч долларов в месяц, огромное количество людей, зарабатывающие 10 тысяч долларов в месяц, и десятка, двадцатка людей вот в мире, которые зарабатывают миллион, три миллиона долларов в месяц. Благодаря многородунному крауд-инвестингу наши лидеры, топ-лидеры, и те, кого мы создадим, а мы хотим стать, знаете, вот создателями таких людей, которые могут потом работать, может быть, в других направлениях, в других компаниях, потому что когда-то была, существовала одна компания МВА. Потом появилось огромное количество компаний, сегодня огромное количество сетевых компаний. Так вполне вероятно, через там, 10 лет будет огромное количество компаний многоуровневого крауд-инвестинга. Но лидеры смогут у нас научиться чему-то и потом э, работать в других направлениях с этим направлением. Но в этих направлениях мы ставим себе цели, и я уверен, что это так будет. Наши топ-лидеры направления многоуровневого крауд-инвестинга, которых мы создаем, то есть мы хотим создать фабрику такую лидеров многоуровневого крауд-инвестинга, будут зарабатывать. Минимум это сотни миллионов в месяц. Минимум. Ну, потому что это совсем бизнесы другие. Второе, мы возьмем бизнес А. И вот если говорить о совмещении на уровне бизнес и инвестиционный бизнес, да, это два сильнейших бизнеса. Самых сильных и самых скоростных. И вот я приведу на простом примере, если человек работает на уровнем бизнесе с продуктовым бизнесом, ну, к примеру, там, БАДы, косметика, там, здоровье, красота, да, это хорошо, но сегодня это перенасыщение такое сильнейшее. Скажем, рынок здоровья, Вольна, закончился в 2010 году. Вообще-то. Так вот, какие выгоды, если человек работает просто в информационном бизнесе, ну, может быть, есть многие компании, образовательные компании, да, они просто образовывают все. А у нас ты образовываешься и получаешь еще бонусом токены, Криптонита и э, возможность быть дольщиком Skyway. Да? Ну, очень сильное направление. При этом, так как активы растут, то значит сегодня, получив там, грубо говоря, бонусы токенами или бонусы э, возможностью купить там, дополнительно э, доли Skyway, ты увеличишь свой портфель, который потом будет расти. И таким образом ты получаешь и деньги сейчас, и деньги будущего, которые будут расти. Дорогие друзья, в продуктовом это просто не. Второе направление, которое с какими способами мы возьмем, это через СТО, то есть Security Token Offering, это на криптобиржах. Завтра будет лекция вот Евгений, который представитель компании аудиторской, который нас ведет и будет потом ауди, аудит проводить, да? он расскажет, что такое СТО, что такое ICO, чем они отличаются, что такое блокчейн. Поэтому, если вы сегодня хотите мне вопросы задать, именно связанные там, с токенами, со всеми делами, оставьте их на завтра. Завтра в 15.00? В 14.00 15 14 будет. Вебинар, открытый вебинар, приходите, это первое образование, мы хотим регулярно вести образование крипто направлению сейчас, и сейчас это не только Евгений, у нас есть огромная, ну, скажем, база людей, работающих в разных направлениях с крипто, и мы будем приглашать для того, чтобы люди делились своими знаниями, какие новинки появились вот в этом направлении. Дальше, через СТО, Security Token Offer, я сказал, через крипто биржи. Третье, через финансо-банковскую систему. Я уже говорил, что мы хотим войти в финансо-банковскую систему. Естественно, когда мы войдем, и у нас будет своя финансовая группа, а мы ставим себе такую цель, сделать огромную глобальную такую мировую финансовую группу, то, соответственно, соответственно, мы сможем использовать в своих же филиалах, в своих направлениях, работать в этом направлении и стать, можно так сказать, банковской системой нового типа. Теперь будут выпущено 80 миллиардов токенов криптоюнита. Что это такое, как они разделятся. 30 миллиардов токенов криптоюнита будет отписаны в первой части. Планируемая стоимость за один криптоюнит, один юнит. Сумма инвестиций мы планируем собрать 1 миллиард юнитов. Второе. 20 миллиардов токенов криптоюнитов это продано во второй части при СТО. Стоимость за один криптоюнит будет 1-10 юнитов в среднем. Да? Сумма инвестиций от 10 до 100 миллиардов долларов. Мы планируем собрать такие деньги и инвестиции. И 20 миллиардов токенов крипто будет продано в третьей части. Стоимость одного криптоинита от 100 до 1250 юнитов. Ну, один юнит и один доллар сегодня мы сравним. Да? Это сумма инвестиций от одного до 10 триллионов долларов, которые мы намерены создать такие потоки и получить инвестирование в таких направлениях. Почему же 100 миллиардов будет стоить? Ну, Потому что мы сможем превратить 10 триллионов в 100 миллиардов. Это всего лишь 10 раз. За 6-10 лет мы способны это сделать. Потому что если мы смогли сделать из 26 тысяч долларов в 2014 году инвестировавшиеся в СВИК 11,5 миллионов, и кто был летом, мы заявляли, что 10 миллионов тогда стоимость портфеля, а сейчас 1,5, то есть мы фактически выросли на 11 процентов, да, Игорь, за полгода. То есть, понимаете, да, значит, мы знаем, как расти и какие направления нам дадут, какой рост. И кто будет на мастер-классе, я вам покажу. И благодаря э, технологии Skyway э, в которую мы будем по-любому вкладываться, в любом случае будем вкладываться потому что будут задавали вопросы а вот он перестанет с вами работать и так далее, вот если он перестанет с вами работать что вы будете делать дальше ну, в любом случае будут какие-то э, возможности для, э, скажем, э, создания финансирования адрес проекта, в любом случае ну не будет Хавратова Андрея вкладывать значит будет какая-то одна из наших компаний вкладывать и все, какие проблемы Поэтому в любом случае мы намерены работать долгосрочно, тем более наш контракт он позволяет работать долгосрочно на обоюдных условиях договоренности. А с Анатолием Эдуардовичем, в чем уникальность вообще личности Анатолием Эдуардовичем в том, по сравнению со многими разработчиками, с которыми я работал, с Анатолием Эдуардовичем всегда можно договориться и найти точки соприкосновения. Он коммуницированный человек, с которым, и вообще, я по жизни такой человек, что со, всем всегда, со всеми людьми всегда можно договориться. Самое главное найти общие точки соприкосновения, чтобы всем было выгодно, чтобы мы выиграли. Вот если мы выиграем, если кто-то проигрывает, конечно, договориться невозможно. Но если мы выиграем оба, то всегда можно договориться. И 10 миллиардов токенов мы оста... планируем оставить для обеспечения ликвидности. То есть фактически 70 миллиардов, может быть 71 миллиард будут проданы и отписаны. А 10-9 миллиардов, 9 или 10 миллиардов мы, э, скажем так, э, мы планируем оставить для обеспечения ликвидности. Дальше. Как будут распределяться средства и откуда будут браться ежемесячные начисления? Распределение собранных средств в каждом из восьми этапов первой части через нагурный Инвестинг будет следующим. 40% на покупку активов ⁇ это два сегмента инвестиционного рынка. 37% это маркетинг, 5% представительские расходы, 8% операционные расходы по ведению хозяйственной деятельности и уплаты налогов, 10% это вы по программе лояльности на все отписанные токены криптоюнитов. Программа лояльности будет работать только до 1 10, 21 года. Потом путем голосования, то есть нужна будет эта программа лояльности, значит мы ее оставим. Не нужна она будет, значит мы ее берем. Как большинство проголосует, так и будет. Опять же, голосование будет децентрализованным, то есть, как правильно сказать, действительно демократичным путем. Хотя слово «демократия» мне никогда не нравилось. Распределение собранных средств в 100 через криптобиржи будет следующим. 65%, то есть когда мы будем через STO делать Security Token Offer через Cryptoбиржи, естественно, там больше денег у нас мы сможем в активы вкладывать. То есть 65% на покупку активов в 20 сегментах инвестиционного рынка, 15% на этим, 10% операционный расходу в хозяйственной деятельности и платы налогов, 10% выплаты по программе лояльности на все отписанные токены и криптоюниты. Точно так же программа лояльности будет работать только до 1.10.21. То есть разницы нет, это будет СТО, или через многоуровневый инвестинг, или через банковскую финансовую систему. Это одна единая База э, токенов, дорогие друзья, чтобы вы понимали. Дивидендный доход. Откуда он будет, как он будет распределяться? Выплаты по дивидендному доходу декларируются через 3 месяца после получения токенов. То есть мы декларируем, что через 3 месяца после э, получения токена, когда человеку отписалось, он получил токены криптовалюта или обязательства токены в том числе. Да, э, потому что вначале это будет обязательством токен. с 5 по 10 число каждого месяца. То есть мы планируем. То есть, ну, к примеру, вот в апреле человек проинвестировал, да, стал держателем токенов или без получил на то, что он держатель токенов. Читаем май июнь июль в августе, а вернее, апрель, май июнь ию ию в августе уже он получит первые свои дивидендные доходы естественно в начале дивидендные доходы будут не очень большие потому что ну, вы сейчас увидите примерно как распределяться будут средства куда будут идти и какие доходы и достаточно высокие дивидендные доходы будут уже через 6, 12, 24 месяца а так как те люди которые в начале имели возможность на льготных условиях стать держателями токенов с большим количеством за меньшие деньги то естественно чем больше у тебя токенов, тем больше в будущем будешь получать дивидендный доход потому что они будут делиться вот получили мы прибыль 25% или 20% решили что это путем голосования мы опять же будем делать ребят вот почему 5-25% кто будет решать мы будем голосовать мы показали вот такая прибыль давайте смотрим вот если такая прибыль делим на все держатели токенов значит на один токен я покажу пример такая прибыль. если нет значит такая значит э... И мы будем решать, каким образом и сколько. Естественно, когда она полностью будет выполнена, и все активы будут проинвестированы, и мы, допустим, уже понимаем, что ну, расти уже куда, мы и так много получаем, то эти 5-25% будут уменьшены, опять же, путем голосования, может, мы все 100% будем распределять на выплату дивидендного дохода. Второе. На дивидендный доход будет гарантированно выделяться от 5 до 25% на все токены от чистой прибыли от приобретенных активов. Процент будет обозначаться через голосование среди всех держателей токенов путем открытого голосования. То, что я сказал. А Очень важный фактор. Голосующих должно быть более 70%. Голосующими могут быть только держатели токенов криптоюнитов. Один голос закрепляется за одним голосующим. Третье. Аудит выполнен Выполнение декларативных заявлений осуществляется независимой аудиторской компанией, которая тоже будет выбрана путем голосования. Войти в закрытую программу криптоюнита могут все пользователи SWIG, кто приобрел АИП в SWIG на сумму более 400 юнитов в период с 1.03.2019 по 31.01.2019 года. Если желающий войти в программу криптоюнита не является пользователем SWIG, Потому что такие уже есть, я веду переговоры. Вот сейчас я завожу огромное количество людей, которые просто настрадались и в компании, которые которой я говорил, и в OneCoyne, и в других пирамидальных. Так, они не пирамидальные, вроде бы нормальные компании были. Но когда крипта росла, они там вроде бы хорошо чувствовали. Крипта начала падать, они не поняли, как работать на этом рынке, на падающем И, и такие компании ушли с рынка или ну, имеют, ну, скажем, потеря денег была инвесторов. Вот они хотят заходить, я уже сделал очень серьезно, я скажу сразу, дорогие друзья, чтобы вы понимали, знаете, есть такая пословица. На Бога надейся, а сам не плошай. Слышали такое пословицу? Я всегда еще говорю такую пословицу. На дистрибьютор надейся, а сам не плашай. То есть я всегда, когда занимаюсь каким-то делом или новым делом, я планирую, что у меня нету никого. Я вот один. И все, что я сейчас вот вам говорю, у вас есть фора, можно так сказать. Привилегия в том, что вы уже однажды поддержали проект СВИК, и я хочу вам дать наилучшие возможности в течение двух месяцев. Через два месяца я готовлю активную массированную рекламную акцию по всему миру. И ну, вот я просто вам приведу пример. Ну, я посмотрю за апрель месяц, к примеру. Да? Ну, у нас там всего тысячу человек пришло. А вы сейчас увидите, какие у меня планы. Значит, я активно запускаю эту маркетинговую программу по всему миру, вы тогда ждите дивидендного дохода, там, вот, выбрали по программе лояльности, ну, нормально. Но у меня планы большие, у меня лично, я на себя обязательства беру очень большие. И поэтому я не могу ждать, пока кто-то разродится. Я буду запускать в любом случае, будете вы активно работать или не будете, придете вы или не придете, свою рекламную кампанию – по всему миру, для того, чтобы это массированно провести так, тем более мы работаем в полном легале в полном законном поле. Ну, чтобы вы понимали, только э, криптосообщество сегодня – это 100 миллионов человек. Вот только криптосообщество. А сегодня 1 миллиард человек, занимающихся бизнесом на уровне маркетинга. Это сегодня где-то около 500 миллионов человек – люди, которые работают в инвестиционном направлении. Поэтому рынок, с которым я собираюсь работать, ну, вы понимаете, он примерно э, плюс-минус там миллиард, полтора-два миллиарда человек. И поэтому я не намерен ждать, пока кто-то разродится. Э, да, у каждого есть свой, э, своя скорость, свой путь, но у меня обязательства достаточно высокие, перед самим собой, перед теми задачами, которые я вижу и которые я должен выполнить потому что я прекрасно осознаю, понимаю, что если я этого не сделаю, никто этого не сделает поэтому в любом случае я это запускаю через два месяца, но у вас есть очень высокий потенциал к росту и те люди, которые будут активно работать, значит, я буду передавать свои маркетинг, я делаю свои деньги, буду передавать, значит, свои базы, которые будут переходить как бы и на меня. Например, ход хоп, пошла активная работа в Италии. Я знаю, кто у нас в Италии лидеры. Значит, я там буду запускать активную работу маркетинговую, значит, все эти люди пойдут тогда под этих лидеров. Потому что они уже активно работают. Буду смотреть, допустим, в России активно идет работа, уже лидеры активно работают, да, потенциал очень большой. Вот говорят, знаете, как в России денег на Skyway собрать. А вы знаете, что недавно вот с двумя компаниями разговаривал, пирамидальными. Ну, чистые пирамиды, бля, хомуха. Одна пирамида до сих пор, да, работает. А вторая э, ну, спелась, скажем так, не выдержала э, спада криптовалюты и все, нет этой компании. Я просто обалдел, за три года они собрали.. С российского рынка только с России полтора миллиарда долларов. В Беларуси, говорят денег нет. Тоже это собрало там чуть-чуть ну, меньше 200 миллионов долларов. За три с половиной года. И когда мне говорят, что ну, нет денег, там еще, ну просто смешно становится. Значит, находят же люди деньги, значит, есть эти деньги. Поэтому мы создаем программу криптовита, чтобы сейчас больше людей дать возможность действительно получить наилучшие возможности, а второе это чтобы быстрее начать строить Skyway по всему миру. Потому что я говорил раньше, так и сегодня мое мнение следующее. Крупные деньги в Skyway пойдут тогда, когда мы хотя бы там, ну, не знаю, будет хотя бы тысячу, тысячу километров дорог построено по всему миру в среднем. Где-то 100 километров, где-то 10, где-то, может быть, 200, где-то 5 километров. И когда инвестиционные товарищи, которые работают на инвестиционном рынке, увидят, ну, к примеру, мы начали работать по Москву, по Москве, там, по России, к примеру, да, и вывели компанию, вот мы запустили, то есть построили за 3 года, потом 3 года отработали, и вот через 3 года мы выходим на IPO. То есть в общей сложности сегодняшней даты, к примеру, 6 лет, 6-7 лет. И вот когда они увидят доходы, кто-то увидит через год доходы и скажет, все, нужно входить. Кто-то через два, а кто-то скажет, не, я подожду на IPO, посмотрим, что делается. И когда увидишь, что мы, допустим, номинал акции был 1 доллар в адресном проекте, а выходим на какую-то по какому-то проекту с номиналом 15-20 долларов, во а в среднем вот Романенко говорил, да, IPO происходит, это 15-20 долларов, меньше не бывает. И вот тогда люди скажут, о, все, надо готовить деньги. Вот тогда. Пойдет просто сумасшедший вал денег в адресный проект. У меня нет 7 лет. Если у кого-то есть 7 лет, у меня нет 7 лет ждать. Я хочу сегодня уже создать какие маркетинговые стратегии, чтобы получить такое количество денег, чтобы уже строить. И естественно, как человек дальновидный, я понимаю, какие перспективы сулят и какие потом пойди, будут бонусы и дивиденды. скажем так. Я же говорил, что я занят. Дальше, дорогие друзья, вход в закрытый клуб криптовинита возможен только через бэк-офис СВИК. Вот чтобы вы понимали, почему мы это делаем. Хочешь, заходи в СВИК, заплати 400 долларов, а потом проходи транзитом, у тебя есть возможность. Третье, возможность войти в программу криптовинита за бонусные средства, полученные в бэк-офисе СВИК. То есть вы свои бонусы, которые... Вот смотрите, какая у вас сейчас появляется уникальная возможность. То есть когда человек увидит, что мы сейчас предлагаем, когда вот сейчас сайт будет готов, айпеппер, где будут какие какие компании, мы договор заключили, которые будут нас выводить и так далее. То есть, ну, это именитые компании, чтобы вы понимали. Вот мы одно, одно из направлений, которое будем создавать, там, тестирование, от, одну, у одной известной компании будем это делать. Сейчас мы договор будем заключить, сейчас я хочу заключить, чтобы потом вдруг они не отказались, да, и дать какую-то предоплату. То есть, там, а это известнейшая компания мировая которая делает именно тестирование, связанное вот с этим направлением, с криптонаправлением, понимаете? И вот э, потом вот, э, одно из направлений, это система быстрых переводов, мы хотим создать. Сейчас вы увидите, в каком направлении. И тоже мы хотим заключить контракт с одной компанией сейчас, дать какую там какую-то небольшую предоплату нужна, но они будут разрабатывать для нас программу и софт, чтобы этот софт был в мобильнике еще, да, не только там в банковском секторе, а еще в мобильнике, чтобы система быстрых переводов была, да. Так вот, почему я это все подвожу, что вы получите, вы смотрите, вот вы уже можете вести подобные презентации, сейчас мы готовим презентационный такой пакет, и показывать людям, смотри, хочешь, да, надо зайти в свик. 10 человек по 400 долларов, это 4000 долларов, 8%. 320 долларов вы заработали, ребят. Все. Ну, 5 человек, значит, не, не 10, а ну, там еще у них же сеть быть. Сейчас же можно дергать вот этих людей, которые по пирамидосам походили, а их огромное количество было. Да? Вот, пожалуйста, заработал эти 400 юнитов э, бонусом и э, проинвестировал в свиги, и у тебя открыт доступ э, в, этот, в кабинет криптой Они захотели туда зайти, ты там бонусы получил, как деньгами на первом этапе так и сто процентов по маркетинг-плану э, токенам криптоюнита понятно да поэтому за офис за бонус 5 участник который приобрел а и на сумму 400 и это с 1.03 по 31.03 автоматически имеет право получать бонусы от своих партнеров и инвесторов за участие в программе криптоюнита как юнитами, так и токенами. Ну, например, есть люди, которые сказали, а нафиг надо, Хавратова опять херню придумал, есть такие кадры, да, а он вдруг купил на 400 юнитов и больше. Ну, кто-то с сети зашел, и купил код -то токена. Вот нравится, ему не нравится, вы говорите, да, но он зашел в кабинет, а у него токены крипто то есть. Ну, вот не нравится, ну, мы ему делаем все равно вот такой подарок. Ну, даже если я тебе не нравлюсь, Да? А когда он начнет получать дивидендный доход и доход по программе лояльности, выплат программы лояльности, то я думаю, ему очень понравится. Далее. За полученные бонусы в кабинете криптоунита участник может приобрести токены криптоунитов. За полученные бонусы в кабинете криптоуниты участник может приобретать криптоинитов. Понятно, да? Если он хочет еще больше получить. Седьмое. Количество токенов криптоюнита отражается в реестре шерхолдеров и выписывается сертификат на владение количества токенов, отраженных в кабинете криптоюнитов. То есть у вас будет есть возможность получить сертификат держателя да, и э, реестр мы ведем. Почему мы ведем? Потому что мы потом будем согласовывать это с смарт-контрактом и э, передавать это в смарт-контракты, чтобы было свободное обращение криптоюнита на любой из бирж. Восьмое. Все токены криптоунита участвуют в программе, может продать на любой из криптобирж или в кабинете банкинга Unit Global Pay. То есть к первому октября мы готовим свой онлайн-банкинг Unit Global Pay и после СТО в свободном обращении криптоунита. То есть одна из главных задач, чтобы люди у нас, почему мы и кто был вот знаете, после эвенти, которое было у нас вот в восемнадцатом году я помню, я вам говорил, что одна из главных задач это валютное направление рассматривать это криптобиржи и это банкинг, в котором направление вот мы к этому идем вот в этом направлении все движемся дальше количество программы и пакетов в каждом из восьми этапов вот вам примеры теперь я начинаю говорить да, как это будет в первом этапе планируется отписать от 2,5 до 4,5 миллиардов токенов то есть первый-четвертый этап Переходы на каждый этап будет по датам. Первый этап – апрель. Если мы начнем там, с 15 апреля, значит 15 дней. Второй этап – май. Третий этап – июнь. Четвертый этап – июль. Начиная с пятого этапа путем голосования. То есть, если не по дате, то по продаже токенов, да, подписыванию токенов. И вот вы видите, у нас 8 пакетов. Токенов в пакете 1 к 1 у нас с долларом, да? 100 долларов, 100, пакет, 100 токенов. Но есть бонусы в первом этапе, это дополнительные бонусы. На 100 долларов это 100 токенов в пакете и 19900 это бонусы. То есть всего токена в пакете с бонусами 20 тысяч. Стоимость токена это полцента, то есть 2 токена на 1 цент. Количество пакетов, вот характерно, чтобы понимали, у нас будет определенное количество этапов, пакетов в каждом этапе. Что это значит? Значит, в каждом этапе э, человек может купить только один пакет АИП и больше второй он купить не сможет. Вот если он купил за 100, он потом не сможет купить в этом этапе за 350 или за 1000. Ну то есть все это невозможно будет. И нужно, хочет больше получить токенов значит привлекая людей сюда и получишь и бонусами юнитами и токенами крипто юнитами сто процентов по маркетингу плану приведу простой пример как это ну, к примеру, 10 человек у вас в свик они оплатили по 400 и эти же 10 человек заходят и тоже оплачивают еще затем, ну, по 500 по 400 здесь нет по 500 да, оплачивают уже в крипто юните в кабинете крипто юнита значит, они, у них будет 175 тысяч токенов а это ваш первый уровень Значит, вы получите с одного такого участника 175 тысяч умножить на 8 процентов это 14 тысяч токенов у меня опять человек которых вы привлекли на 70 тысяч токенов вы получите в подарок то есть купить вы больше не можете вы можете купить только один пакет хотите больше привлекайте людей пускай становятся и заходят и в Skyway, и в СВИК, становятся дольщиками компании, и еще заходят сюда. Понятно, да? Следующий момент. Вы видите, что пакеты, если по 100 долларов, это 7500 пакетов в первые часы будут, на 8000 долларов, это 151 пакет то есть мы планировали 49 но было огромное количество заявок вполне вероятно вот что такое заявки вполне вероятно мне тут говорят в Казахстане только там 100 человек будет тут в России мне говорят там только 50 человек будет да? а еще же у нас и Америка и если мы получим заявки на 8 тысяч, то мы наверное ну, на департамент на уровне Инвестинга сейчас пока это закрытое голосование именно решает департамент на уровне краудинвестинга и директорский состав то тогда мы увеличим на то количество заявок, которое будет но почему мы хотим, чтобы больше было мелких пакетов, мы хотим, чтобы больше людей зашло получили выгоды, наша цель чтобы за 8 этапов больше миллиона человек уже через год имели достаточно хороший пассивный доход вы сейчас увидите примерно какой всего 18 250 пакетов, при этом вот мы считали Компания Skyway э, получит достаточно хорошие доходы, потому что с этой программой мы планируем, что, ну, хотя бы минимум, минимум 100 миллионов, вот э, ну, если вы знаете, мы, э, Игорь, сколько мы за 4,5 года компании дали денег? Да. Это около 40, да? 35 35 копейками, да? Вот 35 с копейками мы дали миллионов за 4,5 года. А тут мы хотим, благодаря этой программе, за 4 месяца дать 100 миллионов. Именно, чтобы компания получила уже эти деньги. То есть, там же сейчас есть маркетинг в среде. Понятно, да? Поэтому, э, вот э, одна из, одно из направлений. Это и чеку хорошо. Мы даем ему эту возможность. Кстати, кто-то говорит, вот Хавратов что-то придумал. Если вы найдете, и я, знаешь, что порекомендую, Никот, если ты здесь, дай кому-то задание, чтобы нашли вебинары, на которых я говорил в 2014 году, когда я СВИК открыл, в 2015 году я говорил, что у нас планируем, и вот один из первых вебинаров, мы планируем создать портфель для тех наших партнеров которые положат по долларов в Skyway. Я это заявлял, и это говорили не на одном вебинаре, на многих вебинарах говорили. Поэтому мы идем в этом же логике. Вот то, что я заявлял в 2014 году, в 2015 году, мы к этому ходим. Все, вот наступило время реализации этой программы, и как раз крипто направление нам очень сильно в этом помогает. В абсолютно легальным способом это все делать смотрим дальше да сегмент инвестиционного рынка в первый этап инвестиции в создание криптосистемы взаимообмена между пользователями срок инвестирования 12 18 месяцев сумма необходима за все время 1-5 миллионов ориентировочно такая сумма вот мы прикинули может быть даже меньше инвестиции в 100 криптоюнита системы выхода на крипто по реализации токенов хотя мы уже оплатили Большую часть, но тем не менее есть еще некоторые детали, которые нам необходимо доплатить. Срок инвестирования 6-12 месяцев, сумма от 300 до 500 тысяч. Создание платформы приложения Unit Global Pay, это банкинг, UGPay, который у нас планируется быть. Срок инвестирования 6-12 месяцев, сумма от 1 до 3 миллионов, мы должны вписаться. Хотя я вам скажу, это банковская программа, то что мы готовим. Вот Минимальная сумма банковских программ, чтобы вы понимали, это ценник на уровне 10 миллионов долларов мы запланируем, у нас высокий потенциал, благодаря тому, что у нас IT-директор, это очень продвинутый человек, чтобы вы понимали, IQ Игоря Корсуна превышает ведущих программистов Силиконовой долины, намного превышает. И, ну, чтобы вы понимали, еще вот Игорь Корсун, нам повезло, наверное, с ним, ему с нами, но он может сделать за день то, что э, некоторые IT директора за месяц не сделают из той команды, которая у него есть потому что некоторым нужно команды еще в 10-15 раз больше поэтому цены у нас более лояльные инвестиции согласно портфелю в мировые фондовые площадки США, Европы, России, СНГ, Индии, Китая, Австралии, Япония, а также в других странах, если будут перспективы и доходные инструменты. срок инвестирования регулярно пополняя суммы от 6 до 15 процентов в это направление от выделенных на приобретение активов инвестиции в систему криптоматов по всему миру срок инвестирования 12 24 месяца сумма 10 миллионов 50 миллионов что это такое чтобы понимали криптоматы это прототип банкомата только у нас это будет не просто вот все криптоматы которые есть в мире они в основном на прием денег чтобы купить криптовалюту мы сейчас создаем так, чтобы это был и прием денег, и выдача денег. И мы вошли на очень хороших процентах. Сначала 50 на 50, сейчас 60 на 40. И человек, который достаточно вот суперграмотный в этом направлении, имеющий опыт, где у нас будет не просто криптомат, дорогие друзья. Это, почему я говорю, новое направление в сфере будет, в банковской в финансово-банковской сфере. Фактически каждый криптомат это будет филиал банка. Но только без людей. Там будет верификация личности, там можно будет поменять любую фиатную валюту на фиатную валюту, к примеру, доллар на ту валюту, в которой То есть, это обменный пункт в одном лице, это система быстрых переводов, это система обмена криптовалюты на фиатные деньги, криптовалюты на криптовалюты, это возможность получения сразу же пластиковых кат, потому что мы сейчас ведем переговоры, мастер-кад, скорее всего, виза может быть нет, мастеркад. И когда мы создадим, почему вот здесь сумма такая вот, ну, как бы, может быть, не маленькая, но это максимальная сумма, ну, вот, кто, опять же, будет на мастер-профи, я вам покажу, какая капитализация будет 10 тысяч криптоматов. То есть, вот эта сумма, она нам нужна будет всего лишь навсего, ну, примерно на, скажем так, 1000-3000 криптоматов. Но благодаря высокой оборотности и доходности, я вам показал на примере валюты, да, мы сможем иметь достаточно высокую доходность. Эту доходность мы будем вкладывать, часть конечно же в доходность на каждый токен, а часть, большая часть будет идти опять же в расширение криптоматов. И наша цель глобальная, мне так нравится, у Леши глобальные цели. Единственное, он, я ему сказал, говорю, Леша, ты планировал на IPO выйти? Он говорит, нет, мы будем планировать на IPO выйти. И у нас на российском рынке, и на американском рынке. И капитализацию я тоже на мастер-профи покажу на криптоматах. Вы обалдеть, какая там капитализация планируется за 5 лет. То есть не то, что планируется, она будет. Я вам для примера, чтобы вы понимали, вот можете где-то пробить цифру всех Банкоматов в мире, банкоматов в мире, где-то около 5 миллионов банкоматов в мире. А всех криптоматов в мире, опять же, чтобы вы понимали, ну, где-то, э, кажется, 3,5 тысячи или 5 тысяч. Ну, то есть, понимаете, да, какой поставил просто. И мы заходим за рынок производителями вот этих интересных. Э, если банкомат чисто получить деньги, да, то у нас это не, не чисто деньги, это я еще раз повторяюсь. Это будет унифицированный филиал банка. Ну, только без человека. Дальше. Инвестиции в инновационные транспортные технологии Skyway, ежемесячные инвестиции в развитие, сначала покупку акций, чтобы еще больше купить акции Skyway, и потом на адресные проекты. Сумма, которую мы планируем выделять, от 15 до 35% от суммы выделенных на приобретение активов. Инвестиции в высокодоходную недвижимость для создания юнит-офисов. Опять же, это расскажу, что такое юнит-офисы на встречи на встрече с э, мастер профи где мы будем да и сейчас две секундочки я посмотрю здесь ага, отлично э, юнит офисов и в курортную недвижимость и в рентную недвижимость ежемесячные инвестиции различные объекты с высокой доходностью сумма от 5 до 15 процентов от суммы выделенных на приобретение активов сейчас вы увидите на недвижимости ну, просто цифры увидите, но ну, потом вот кто будет на мастер-профи, кто будет на обучении, опять же, бесплатном обучении Академии частного инвестора, где я буду рассказывать о недвижимости, у нас будет раздел недвижимости, я вам расскажу, что такое вообще недвижимость и, и, и почему Дональд Трамп, вот он никогда не задавали вопрос, Дональд Трамп а, как правильно сказать не лучший, а единственный неповторимый девелопер планеты никогда не задумались почему? Я изучал его и книги, я изучал там, кто знал его, каким образом он делал деньги. И почему он девелопер, не просто недвижимостью занимается, а именно девелопер. Поэтому он такой богатый человек. Я считаю, что многие книги меня очень многому научили. Рекомендую, кстати, почитать книгу, называется «Думай, как миллиардер». Кажется так, Да. Или думай как чемпион. Вот, кажется, русский перевод сейчас ⁇ думай как чемпион ⁇ Мне когда-то попалась книга ⁇ думай как миллиард ⁇ Обалденная книга. И инвестиции в золотодобывающие компании, в раз, разработку золота и меди, срок инвестирования 6 24 месяца, сумма 5 или 10 миллионов долларов. То есть мы начнем уже с первого этапа. Значит, я не стал продолжать там, все э, 8 этапов. Это вы увидите в, на сайте буквально там, в ближайших время потому что до открытия скажем проекта за три дня мы откроем кабинет и вот за эти три дня будет готов сайт вы там сможете почитать кстати скажу что регистрироваться там невозможно будет вот это будет чисто информационный сайт к вам будут обращаться вы будете говорить, давайте через свик если хотите и давайте заходите сюда значит смотрите хочу вам показать да доходности и инструмента инструментов первый этап Значит, Interchange System от 100 до 500% ожидаемая доходность в год в течение 3-60 месяцев. То есть, какие-то дадут через 3 месяца, какие-то в течение 60 месяцев. Так вот, Interchange System, эта система, она будет, скажем так, не конкурент, а вот блокчейн это одна система. А мы хотим создать систему Interchange System, это я буду лекции вообще. Вести, что такое interest что такое контролируемый контракт, что такое крипто-юнит в этой системе и так далее. да? Так вот, э -э, это система, которая система взаимообмена между пользователями. Это очень сильная система, которую мы планировали еще когда вот со SkyWay работали, когда мы создали ПО Евразии потребительское общество Евразии, Дмитрий Счастливый может вам сказать, и все, кто тогда мы работали, я говорил о том, что мы уже работали и писали программу, как мы создадим только это называлось не система взаимообмена у нас, а ну система взаимообмена, но именно среди пальщиков да. А э, вот мы сейчас разводим систему взаимообмена между пользователями. Разницы нет, физические лица, юридические лица, магазины это или какие-то ну, банки или еще что-либо, да. Разницы нет. Должна быть создана система, справедливая система и при этом безопасная. Доходность в месяц через 3 месяца от 3 до 10% в среднем будет, потому что здесь будут еще валютные операции, валютообмены, и крипто, криптовалютные обмены и так далее. Доходность в месяц через 12 месяцев 5 до 10%. 100 крипто-юнита, да, это от 300 до 1000% мы благодаря этому получим. И доходность через 12 месяцев это будет порядка 15% в месяц. Юни Global Pay. Тысяча или десять тысяч процентов, я вам показал, да, что такое только обмен валют в системе банковской. Это 2562 процента вообще-то, да, в год, только на обмене валют. А банковский сектор это унифицированная такая система в разных направлениях Доходность через 12 месяцев может быть на уровне 15 или 25 месяцев. Опять же, я это все покажу, когда мы будем работать, это открытая встреча будет для всех, скажем, держателей токенов, я буду вам это показывать, чтобы вы понимали. Но, понимаете, здесь какая ситуация, дорогие друзья? Вот когда видят такие вещи, знаете, многие люди не понимают, особенно тот, кто не изучает, что такое вообще инвестирование. Почему в Академии частного инвестора в свое время мы поддержали Skyway, и мы дали курсы, которые люди платили деньги в академии, ну, немалые деньги, мы вам дали, скажем, вот бери, покупай бонусом получишь акции. Чтобы вы изучали и понимали. Потому что иногда, когда я говорю людям, 8% в месяц в средний нужно считать прирост капитала, мне сразу задают вопрос, Андрей, покажи место, где 8% в месяц получают. Вот когда мне человек задает вопрос, я сразу же понимаю его уровень знаний в инвестировании. То есть все, это получается не нулевой, это минус даже один уровень. Понимаете, да? И поэтому я очень рекомендую вам, изучайте, что такое Академия Частного Инвестора, изучайте, какие там есть курсы, изучайте, почему мы учим, то, чего вы бесплатно вообще имеете. Вот вы же многие, там, знаете, как говорят, так, блин, курсы, так, для понтов, чтобы акции купить. Да там кладет знаний сумасшедшие. Это, это инструменты, которые, даже если вы когда-либо банкротом станете или потеряете там деньги вдруг когда-либо, благодаря этим знаниям вы быстро все восстановите. И тогда, если вы будете вот изучать, вы тогда будете понимать, что это за проценты, которые мы здесь пишем. Фондовый портфель 18-55% в месяц, это доходность, может быть, на уровне 1,5-2,5% в месяц. Я уже говорил, каким образом мы собираемся на фондовом рынке работать. Доходность в месяц через 12 месяцев на уровне 2-3%. За счет чего, опять же, вот, опять, не хочу сейчас останавливаться, это опять же мы дадим конкретика, каким образом на фондовом рынке вот, вы должны понимать можно через три года уже на вложенный капитал получать 5-10% процентов месяц. Это ну, нужно понимать, как это делается. И опять же, в курсах, которые вот у вас есть в личном кабинете, там я об этом говорю. Можно вот брать, изучать, и хоть говорят, ну это же курсы там 11-12 года. Да какая разница, они вечные? Это все равно, что сказать, ну, это деньги там, извини меня, это же деньги там, фиг знает, когда были. Да как они были деньги, какая разница? Там есть история денег, как они появились, почему. Дальше, капитаматы 50 тысяч процентов, через 12 месяцев это будет на уровне 15-35% месяц. Skyway, высокая доходность, но это через, скажем, как я вам говорил, если вкладываться в адресные проекты, то примерно через 3-5 лет после эксплуатации проекта. То есть в общей сложности. 5-8 лет после инвестирования в адресные проекты очень высокие доходности и плюс еще дивидендный доход то может быть какой это уже соответственно когда со skyway мы будем работать и skyway будет платить и, естественно мы будем тоже самое давать. недвижимость 50-100 процентов можно получать э, в год э, доходность в месяц через три месяца может быть уже на уровне 10 процентов 25-50 процентов через 12 месяцев добыча разработка 200-600% и более, через 12 месяцев может уже на уровне в месяц быть на уровне 10-15%. Это только от инвестиций в первый этап. Инвестиции во второй этап, там не 8 направлений, эти 8, но еще мы добавляем 4. То есть в white paper и в дорожной карте это вы все прочитаете. Теперь я хочу показать ну, разницу. Во втором этапе планируется отписать 1,5-3,6 миллиарда токенов. И видите тоже, да, здесь уже будет меньше токена. И суммы пакетов тоже 18 тысяч пакетов. Ну, 7222 это по 100 долларов и 153 по 8 тысяч, да. Инвестиции в сегменты там другие. А здесь теперь хочу показать вам разницу. То есть количество программ в пакете, чтобы вы видели. В первом этапе планируется описать от двух 4 до да, 4,5 миллиарда, а в восьмом этапе от 0,8 до 1 миллиона, вот чтобы вы увидели разницу. Значит, э, за 100 долларов э, общее количество вместе с бонусом вы получаете э, 20 тысяч токенов, а в восьмом этапе за те же 100 долларов у вас только 150. Наша цель выхода на криптобиржу, на СТО, да, чтобы минимальная сумма, ну, минимальный токен, чтобы стоил, это минимум, вот я хочу вам сказать, да, на уровне, минимум, вот, чтобы он стоил, это 5, 6, 8 центов. Вы видите, да, в восьмом этапе, человек, который покупает за 8 тысяч, у него такая цена. А чтобы вы понимали, на криптобиржу, когда мы выйдем, вот я вообще планировал ценник сделать 35 тысяч долларов. То есть через криптобиржу человек сможет купить крипто только на 35 тысяч. Но поговорив с нашими специалистами, которые нас ведут, мы, наверное, скорее всего, опустим эту сумму до 10 тысяч долларов. То есть на 10 тысяч долларов. То есть это крупные такие, да, хочет через криптобиржу, пожалуйста, вот туда. А, кстати, для... там не будет многоуровневого траук-инвестинга, скажу вам сразу, там будет одноуровневый рефералка. Она будет небольшая, но вы видели, да, сколько мы там планируем выделить на маркетинг, там порядка где-то 5% максимум планируем вы, ну, выделить на это дело. Там не будет первого, второго уровня. И если вдруг будут такие люди, которые скажут: а я не верю, вы там вот, пирамидос и, и так далее. Но мы реально на криптобиржу будем выходить и сказать: ну хорошо, подожди, там ценник 10 тысяч долларов, и тогда ты сможешь купить там. И там ценник будет, да, примерно на уровне, как и у нас за 8 тысяч в восьмом этапе. Видите, да? И количество пакетов в восьмой этапе – 1.839.000. Всего пакетов и всего людей мы планируем за эту программу, чтобы было от 2 до 5 миллионов человек. Ну, минимум это 2, а так вообще до 5 миллионов человек. И вы видите разницу за 8 тысяч долларов. Это вместе с бонусами 4.960.000. А в восьмом этапе – это всего 120.000. Ну, видите, да? Вот примерно такое же количество, скорее всего, будет за 10 тысяч долларов, примерно пропорционально, вот там будет, наверное, 150 или 140 тысяч токенов, когда мы видим на биржу. а может даже больше, потому что все будет зависеть от тех активов, которые у нас будут, и программу, которую мы сейчас разрабатываем вот с нашей компанией, которая проводит аудиторскую проверку. Теперь, если говорить о прибылях, э, прибыли по программе, то есть выплаты по, по программе лояльности, дивидендный доход на осмат 33 месяца, это совместный доход, да? Вот смотрите, э, тем, кто зашел в первый период, чтобы понимать, тем, кто зашел в третий период, то есть третий период это у нас э, апрель, май, июнь месяц, да? Первый период, э, это чисто люди, которые, э, скажем, приобрели АИП и получили токены, да? Значит, мы видим в первый период те кто на 100 долларов в четвертого уже месяца они будут получать ну, в среднем да, это 3 доллара 3 процента в месяц а те кто на 8000 это в среднем 8 процентов то есть 706 долларов да? а, в пятый месяц это четвертого месяца то есть мы начинаем платить пятый месяц Значит, те, кто вошли на 100 долларов, значит, это 2,57%, в шестой месяц 4,29%, в седьмой месяц 15,41%, в восьмой месяц 28,78%. Человек, который вошел, к примеру, на 1000 долларов, да, 1000 юнитов, значит... 5,80% вот в четвертый ну, месяц, в пятый месяц э, после инвестирования у него 5% на его вложенные скажем, деньги, в шестой месяц 8,35%, в седьмой 29,96%, в восьмой 55%. Понимаете, да? Погрессивно растем. Почему растем? Я объяснял. Потому что часть денег мы отдаем на дивидендный доход, плюс программа лояльности, то есть совместно, да? И э, часть, э, а большая часть денег вкладывается в э, приобретение э, активов. На 8 тысяч те, которые заходят, у них в первый, ну, скажем, четвертый месяц 8,83, в э, пятый 77, в э, шестой 12,64 седьмой 45 процентов восьмой почти 84 процента и те кто в третий я почему сделал разницу а если там брать пятый период вошел этап шестой восьмой да, кто на крипто бирже они только через год смогут иметь более менее достойный доход такой да? то есть у вас опять же фора почему вы быстрее можете значит, получать выплаты и доходность чем э, те люди которые позже придут. потому что те кто позже придут более менее доходность будет такая достаточно высокая уже примерно через год через полтора года понятненько да? Ну, или, а если не хотят доходность значит у них должно быть больше э, криптоюнитов тогда они будут получать доходность. тем кто зашел в третий период значит программа лояльности плюс дивидендный доход это вместе видите да сумма по программе лояльности плюс дивидендный доход Значит, те кто на 100 долларов вошел у него 67 процента в сравнении, да, опять же, с четвертого месяца со своего, а тот, кто в первый период ушел 3%, тот, кто зашел в третий месяц, в свой, ну, скажем, пятый месяц, 0,57%, а там 2,57%, есть разница. И смотрим, восьмой месяц 6%, а тот, кто в первый этап вошел 28%. Тот, кто тысячу вложил, вот можем, да, посмотреть, значит в, первый, в четвертый месяц 2,67%, в пятый 2,29%, 3,82%, 13,07%, 25% ну тоже неплохо тот кто на 8000 это только те люди которые говорю, вот купили пакеты получили токены если они не работают и не получают токены если человек получает еще токены то значит умножаем на ту сумму видите вот здесь сумма на один токен идет Значит, то, кто на 8000, значит, 3,33%, в пятый месяц 2,86%, в шестой 4,77%, в восьмой 17%, в седьмой, вернее, 8 восьмой 31%. То есть разница в два раза фактически. А тот, кто войдет там в четвертый этап, в пятый шестой этап, у них еще меньше будет. То есть у них срок получение нормального дивидендного дохода будет позже, чем у тех, кто заходит в первые, первые четыре этапа. Понятно, да, дорогие друзья? Поэтому, если человек вошел во все периоды, вот есть вопрос, да, доходность будет суммироваться со всех периодов. Совершенно верно. Знаете, вот в трейдинге, кто работал, вот с акциями я любил так работать, да, как у меня была ситуация, я купил акцию, смотрю, акция растет в цене, а мне определенное количество акций дали определенный доход. Я докупаю еще акций, потому что уже доход же я получил. Потом э, докупаю еще акций. И таким образом, пока вышел ну, тренд, да, у меня на мой тренд за все время, ну допустим, у меня были программы, такие годовые программы, я там смотрел там каждый где-то раз там хоп там упал, я могу вот здесь купить могу здесь купить, могу здесь купить и так за год я начал с одного количества акций допустим тысячу а через год у меня уже 200 акций и потом когда я выхожу из рынка я имею гораздо больше денег то есть вопрос, ну нормально видать человек или трейдингом занимается это примерно вот кто в трейдинге занимался именно фондового рынка, валютная там немножко другие стратегии там по другому немножко делается понятненько да, дорогие друзья Поэтому вопрос всем, кто сейчас меня видит и слушает. Скажите, как вы считаете, выгодно людям будет выходить в первый этап? Ну, как вот выгодно. Если тот написал, кто да, то скажите, давайте предположим, гипотетически, ну, гипотетически, что все произошло вот так мы планируем. Ну, гипотетически. Вот ваше мнение, как вы считаете, действительно ли я за то, что я заявляю, что это возможности, которые бывают ну, вообще раз в жизни у человека или нет? Вот кто считает, что да, действительно, я считаю, что такие возможности бывают раз в жизни у человека. Напишите, да, я считаю, что да, действительно.